Веду свои блоги. Иногда мне после прямых эфиров очень плохо. Я защищаю себя, медитирую перед прямым эфиром, иду в душ и после, но порой не помогают. Учусь у вас на втором курсе пока, хочу на факультет Тара, на третьей основной, скоро перейти. Что посоветуете мне? Что можно сделать еще перед эфирами? Значит, защищайтесь обязательно, астрал чистите до и после обязательно. Что еще? Защитный амулет на себя желательно. Но смотрите, прямой эфир на самом деле не так страшно, в большей степени вы пропускаете удар от смотрящих вас, Потому что боитесь этого удара. То есть вы должны лишиться этого страха. Семинар гигиены эмоций. Вдох-выдох, прогнали, накачались, защиту укрепили, все более или менее хорошо. Вы боитесь, что они вас подумают. Это, конечно, проблема ментальная. Чтобы временно избавиться от этой проблемы, представьте себе, что у вас есть только один слушатель. И этот слушатель, сидящий по ту сторону экрана, самый дорогой, самый близкий и самый родной для вас человек. Говорите для него. Вот просто представьте себе этот образ, не думайте сколько их сидит, что они там о вас думают, как они о вас моют кости, что они в этот момент э, делают, смотрят они на вас или анонизмом занимаются, не имеет никакого значения, вообще никакого значения, нету их. По ту сторону экрана сидит очень хороший, очень классный, очень добрый и очень родной человек. Для него говорить. Потом, когда ментал укрепите, когда вы научитесь эти эманации идущие грязные эманации зависти, и злости воспринимать в себя, перерабатывать их через ментал и делать вкусной пищей для вас эта проблема стоять вообще не будет ни одного раза. Но пока вот так. Ну душ чистка астрала, это вы все оставляете. Но вот этот образ единственного зрителя, он вам на первое время очень здорово поможет и кстати улучшит качество ваших стримов.